Вы согласны с такой разлукой? Нет? Почему? Надо соглашаться. Вот смотрите, мы верно прожили всю жизнь. И кто-то же все равно уйдет, да? Или мы вечно будем жить дальше? Вот с такой разлукой можно согласиться или нет? Ну, понятно, я неправильный вопрос задал. Можно согласиться или нет? Но придет же время, правда? Нам придется расставаться. И если рано, это другой уже вопрос. Но все равно человек в чем-то виноват. Ну то есть судьба закончилась на этой земле, дальше пошел, звезды ему дарят свою нежность. И что? Кого будем обвинять? Видите, некоторые люди обвиняют. Они говорят, зачем ты меня бросил? Зачем ты меня оставил? Мне тяжело одно без тебя. Я вообще непонятно, кого себе теперь нашла. А ты был лучше. Я хочу назад с тобой. Мне не нравится такая жизнь, что теперь уже у меня без тебя. То есть яд какой-то есть, да? И чувство предательства есть. От чего? А может и не быть, допустим... Человек опустела без тебя земля, но никто не виноват, все нормально. Просто вот разлука произошла, и все. Понимаете, как вы думаете, почему я эту тему поднял сейчас? М? Потому что разлука сама по себе, она не приносит человеку разрушение. Разрушение приносит предательство или отсутствие знания. Ну, допустим, человек слишком рано ушел. Поднимите руку, у кого слишком рано человек ушел из жизни. Теперь поднимите руку из тех, кто подняли, кто из вас это принял. А теперь поднимите руку честно, кто не принял. Вот это непринятие означает отсутствие знания. Я сейчас, ну, как бы... Вот знаете, как, допустим, иногда преподаватель говорит «два, у вас не хватает знания, я сейчас ни на что не претендую, потому что знания, которые сейчас вы должны были получить, я не уверен, что я сам его имею, и не уверен, что если у меня, допустим, в жизни будет то же самое, что я справлюсь с собой». Но так или иначе, мы не можем этот вопрос не поднимать. То есть, если я считаю, что это несправедливо, что так получилось, то это значит, что я чего-то недопонимаю. Потому что справедливость в этом мире — это основа жизни. Здесь нет ничего несправедливого. Здесь все соткано только из одной справедливости. Если эта жизнь предназначена для познания, мы должны понять, почему так. И даже предательство близкого человека является тоже справедливостью. И эта справедливость, она сегодня будет обсуждаться, потому что некоторые люди, они ломаются из-за этого, теряют себя и свою жизнь. И думают, как не ломаться, если меня бросил, предал близкий человек. Я не хочу жить. Они принципиально ломаются, потому что считают, зачем жить без веры. И это правильно, зачем жить без веры. То есть я верила в человека, как бы, зачем мне теперь жить? И вообще эта вера бывает только один раз в жизни, люди говорят. Говорю, зачем мне вторая семья, вторая судьба, вторая жизнь? Вот если у меня было, было все, и меня предали, и, и мне теперь больше ничего не надо. Поднимите руку, кто так настроен. Вот видите, то есть я не зря как бы эту тему поднял. Ну, то есть идея в чем заключается? Ну, то есть она говорила сейчас про один раз в жизни вообще, понимаете? Один лишь только раз цветут сады в душе у нас. То есть, почему так? Почему так? То есть, что больше нет опций никаких. Просто надо понять, поверила, поверила и больше ничего. Так вот, надо понять что есть определенный экзамен в разлуке, и эта разлука любая, она будет этот экзамен обязательно у нас в сердце вскрывать. И не только у тех, кто, допустим, не знает об этой теме, но также и тех, у кого, кто об этой теме знает. Допустим, если меня Бог будет разлучать, то я тоже буду сдавать этот экзамен. Все будут этот экзамен сдавать. И экзамен заключается в том, насколько я... В любви разделил между человеческим и божественным, между человеком и Богом. Вот, например, поверила-поверила и больше ничего. Так можно поверить только Богу. Надо понять, что даже сама любовь между людьми — это не наша штука. Некоторые говорят, «Ты что меня возле себя держишь?» он не держит, у него тут рук нету. Это сердце держит, а сердце Богу принадлежит. Бог держит нас между собой. Надо это понять, надо разделять между человеческим и божественным. А раз Бог держит, так зачем мне тогда уходить от блеского человека? Если Бог держит и хочет, что я был с ним, я должен быть с ним. Другое дело, на каком расстоянии. Мы уже много раз об этом говорили, что если человек пьет, дерется, там, и ему какой-то непонятный секс нужен, тогда можно жить отдельно, но не бросать человек И ставить ему условия совместной жизни, воспитывать его. Не бросать означает не желать себе никого другого, просто молиться, чтобы Бог дал разум этому человеку. Конечно, бывают ситуации, когда человек сам бросает, но тогда надо, даже когда он бросает меня, надо ставить срок после этого и молиться, чтобы человек вернулся и пытаться его простить. И если этот срок уже прошел, значит тогда такова воля Бога. Надо это тоже принимать, потому что один раз в год тоже не получится. Потому что мы не должны путать людей с Богом. У меня тоже такая ситуация в жизни была, путаница такая возникла. Но приходил, пришлось разбираться, понимаете? То есть, а разбираться придется в жутких страданиях просто, понимаете? Потому что вера, соединенная с любовью, эта штука очень гремучая. Это очень большая сила, вера, соединенная с любовью. Понимаете, ты влюбился в человека, это хорошо, тебе он нравится, это хорошо, а теперь тебя нет, ла-ла-ла-ла-ла, вот, я искал тебя всюду. То есть замечательно, это все хорошо, у человека должна быть любовь. Но один раз в год сады цветут, это значит, что у тебя вот это вот чувство веры, оно было не востребовано, ты не слишком сильно им занимался в жизни. Тебе надо было это чувство очень сильно направить на того, кто никогда не вызывает предательство. Мы говорили в самом начале лекции, что если я, допустим, не, ну, если мне не хватает природы, у меня в сердце яд пойдет. Яд, как мы в песне пели, что как бы вот это вот, мед ядовитый оказалось. Вот. Разлука с природой это, ⁇ это божественная сила. Она от Бога идет. Все, что связано с Богом, яда не будет. Разлука или встреча ⁇ это усиливает только отношения. Если я разлучен с Богом, я к нему стремлюсь. Встретился еще больше буду стремиться. Разлучен еще больше буду стремиться. Я никогда не почувствую предательство от Него. Потому что Он просто не может предавать. Он соткан из благородства чистоты. Он никогда не предает, даже если его рядом нет. Иногда человек благородно к другому человеку относится, и это подтверждается. То есть человека рядом нет, но он не предавал. И ты как бы поешь другие песни уже. Яда нет. А если произошел яд и тебя покоробило, то есть тебя просто бросили, предали то знай, что это идет от того, что ты перепутал человека с Богом. Интересно знать, что когда ты влюбляешься в кого-то или любишь кого-то, тебе все равно придется перепутать. Вопрос насколько, потому что если ты, ну как бы, говоришь, Господи, я хочу тебя любить больше всех на свете, тогда нет проблем. Но если ты говоришь, я тебя люблю больше всех на свете, человеку, вот тогда проблема. Потому что даже такое чувство по отношению к человеку отягощает сердце того, кому это направлено. Многие люди бросают просто потому, что они не, может, не могут выдержать такой ну, лавины. Сердце гибнет в огнедышащей лаве любви. То есть огнедышащая лава любви должна быть направлена к Богу на самом деле, а не к человеку. Огнедышащая лава, понимаете, огромная сила. Это, это то, что у нас в сердце живет. Мы так можем любить. Вы знаете, что наша способность любить имеет огромную просто силу. И причем абсолютно неуправляемую. И когда человек эту огромную силу неуправляемую направляет на человека, как вы думаете, человеку легко это выдержать? Я люблю тебя! Там, «Я не могу без тебя жить!» Успокойся. Кто не выдержал, поднимите руку. Кто сбежал? Невозможно. Я вас понимаю, невозможно вытерпеть. Огнедышащая лава любви — это то, что у нас в сердце такая сила есть. И эту силу человек должен направить только на Бога. Только на Бога. Причем интересно знать, что он может на старшего направить такую силу, но при этом опять нужно разграничать, разграничивать, потому что если ты начал старшего Богом считать, тогда твоя вера будет разрушена обязательно. У меня есть одна знакомая, она считает старшего Богом. она Это очень опасно, она, ее вера будет разрушена. Или она поменяет свою веру, постепенно это можно сделать. Потому что, когда ты что-то хочешь узнать, хорошая мысль через добрых людей приходит. Вот, допустим, некоторые психологам там идут еще... Идите к добрым людям. Не надо думать, что человек все знает. Если есть добрый человек, он хочет вам помочь, и через него придет хорошая мысль. Понимаете? Добрый человек вам нужен, если у вас... Вот добрый означает, хорошо к вам относится. У меня ситуация была тяжелая в жизни, и когда... У меня вот как бы, ну, я перестал быть там каким-то известным человеком. У меня был такой период в жизни. От меня сразу раз почти все отвернулись. Но несколько человек осталось. Я не ожидал, что именно они останутся, эти люди. Это добрые люди. И вот когда трудная минута, я знаю, что к ним надо идти добрые люди проявляются, когда у тебя ну ты ничего никому не можешь дать уже все в основном как бы ну, ладно а есть люди, которые остаются рядом это добрые люди это не потому что ну, допустим ты лежишь болеешь от тебя воняет кто остается неприятно рядом человек а всегда когда человек плохо с ним неприятно кто остается рядом да это здорово, если б так было. Я сегодня общался с одним человеком, у него наступил тяжелый период в жизни. Он даже духовно развитый человек. Хороший человек очень. И первым, кто его бросил, это жена. Добрые люди остаются рядом. Добрые люди. А кто конкретно будет добрым человеком, неизвестно. Может, жена, может, родители. Чаще всего родители. Это часто. Потому что родительская любовь выше. Она выше сама по себе по природе. Там меньше корысти. Итак. Видите, интересно знать, что разлука сама по себе это неплохо. Она укрепляет любовь. Даже, допустим, человек ушел из жизни. Разлука, она может более чистое восприятие к этому человеку дать, более светлое чувство к нему. И этот человек может стать ангелом твоим хранителем, потому что вы правильно, честно прожили жизнь, он дальше тебя благословит в жизни, даст тебе силы. Но если ты правильно к нему отнесешься. Потому что если ты начинаешь его обожествлять, считать, что как бы он тебя бросил, то есть может человек вообще родиться или уйти из жизни по собственному желанию? Ну может попробовать. Да, святой может родиться по собственному желанию. Но это желание выполнять будет Бог. Человек может также покончить жизнь самоубийством, но уйти отсюда по собственному желанию он не сможет, потому что что, что такие духи вот эти вот, почему? Что это как раз вот эти люди, они покончили жизнь по собственному желанию, дальше в психическом теле он остался здесь, никуда не делся. Еще надо потом сильно помолиться за него, чтобы потом Бог дальше ему дал следующее движение в жизни. Понимаете? Ну то есть мы здесь не, не управляем ситуацией. И что это я вдруг на человека, ты что меня оставил? А он не при делах. Так просто судьба распоряжается. И вот когда я разделяю между человеком и судьбой, тогда в этом случае все укладывается в сердце, нормально становится внутри. А если не разделяю, я могу покалечить свою жизнь. Потому что соединение веры с человеком приводит к этой ситуации. Вера должна быть соединена только с Богом. Но с другой стороны, смотрите, мы же должны верить, что у меня в семье все будет хорошо, что не будет никаких измен. Это мы во что верим? В человека или в Бога? Ну, давайте. Кто считает, что в человека? А кто считает, что в Бога? Вот те, кто считает, что в человека вам надо поменять свое мышление, иначе будет опасность. Потому что если вы считаете, что я верю в тебя, что ты никогда мне не изменишь, это значит, что вы будете дальше проверяться судьбой. Потому что вера, верность это опять к Богу, понимаете? То есть мы не знаем, что мы надбедокурили в прошлой жизни, где-то когда-то там еще. Мы не знаем, что там с нами происходило. Или, как, допустим, есть разные духовные традиции, одни говорят, что что-то происходило, а другие говорят, что что нам Бог уготовил. И то, и другое — это абсолютно правильно. Просто это разные как бы грани одной, одной правильности. И так Бог, может быть, нам уготовил измену. Ну, есть на это, наверное, какие-то причины. Не просто же он так придумал. Наверное, какие-то есть причины, есть... Причина серьезная, почему он нам уготовил измену близкого человека. Но если я очень сильно верю в Бога и молюсь, чтобы мой близкий человек не изменил, то в этой молитве я могу преодолеть эту судьбу. Или не преодолеть. Все зависит от силы моей молитвы. Я могу так сильно молиться, что Бог простит и уготовит другую судьбу. Вот в это надо верить. Это возможно. Некоторые люди думают, хоть молись, хоть не молись, уготовлено, все изменит обязательно. Неправильное мышление. Можно молитвой победить судьбу и сделать так, чтобы не изменил. И это касается вообще всей нашей жизни. На мелочах мы это можем. Мы знаем, что если я сильно постарался, я избежал болезни, сильно постарался, избежал разруки на работе, сильно постарался, избежал разруки в семье, у нас тоже такие примеры бывают, когда человек раз-раз и измены не произошло, хотя она намечалась. У кого так произошло по Значит, возможно? Вы чувствуете, что возможно, правда? Вот, она меня поддерживает. Ну то есть, видите, нет фатализма, но есть препятствие, его не надо отвергать. Оно может быть в жизни, это препятствие может быть, и может быть такая вера в Бога и такая молитва, что препятствие уменьшается, уменьшается, а может быть и не уменьшится полностью, и все равно это произойдет, но уже легче, чем могло бы быть. Вот и в это тоже надо верить, потому что так и есть. Надо верить только в то, что есть на самом деле, понимаете? Человек может побеждать свою судьбу, человек может преодолевать препятствия, но есть одна проблема. Если я верю, что этот человек никогда мне не изменит, или я, по крайней мере, надеюсь на это, то здесь надо быть очень осторожным. Потому что надеяться на это означает, ты должен следить за ним. Смотри, чтоб не изменял. Женщина должна наблюдать, как мужик мой смотрит на других баб. Вот именно не на девушек, а на баб, понимаете? Потому что когда начинаются вот эти отношения уже не брачные, это уже там нет ничего возвышенного, понимаете? Это просто телки и телки, понимаете? Это возвышенное – это когда вот, тебе положен человек, ему положен человек, и это Бог как бы санкционирует, говорит: давайте, хорошо, пускай между вами будет влюбленность и так далее. Но если это уже, извините меня, у тебя есть жена, дети и ты там тебя понесло то ничего возвышенного, хотя людям кажется, «Да нет, Олег Геннадьевич, вы просто не чувствовали это. Такая возвышенная вещь!» Ничего возвышенного в этом нет. Это ваша иллюзия, обман. Потому что возвышенные все вещи, они основываются на верности, чистоте и долге. Ну и в чем заключается ваша верность, чистота и долг, если вы предаете, а по-другому это нельзя назвать, любовь своего близкого человека? И такой ответ будет. Но если он меня любит, почему же тогда он не дает невозможность быть счастливым? Вот если он любит меня, этот человек, почему бы ему не сказать, иди, конечно, к ней, тебе с ней будет лучше? Ведь аргумент правильный, Да. Но если ты любишь, вот ты любишь меня, ну тогда дай мне возможность быть счастливым. Я почувствовал сейчас, что вот с ней я буду больше счастливым, чем с тобой. Так дай мне возможность, если ты меня любишь. Ну, мне не разделились или нет? Да, я вот... То есть надо дать возможность, да? Видите, у нас много народу, поэтому обязательно появится другое мнение, 100%. И так веселее жить, гораздо лучше. Спасибо, что вы так смело... Кто Я не... не как Спасибо большое, что вы выступили. Спасибо. Вы меня поддержали, на самом деле. Но я мнение свое не поменял. Потому что, есть, конечно, бывают разные мнения, разные ситуации в жизни, и вот с этим надо разбираться. Я не буду сейчас с вами спорить, я просто расскажу свое мнение. Оно заключается в том, что... Ой, не надо сейчас ручку подбирать, я тему раскрываю, ручку поднимать, не надо. Смотрите, дело в том, что человеческая любовь к другому человеку, она очень хрупкая. И эгоистичная по природе. И мы должны ее признать таковой. Мы не должны из нее божественного ничего делать. Понимаете, хрупкая и эгоистичная. Это означает, что если меня так любит, жена хрупкая, эгоистична. Это значит, что я должен твердо стоять на том, чтобы не позволить никому, кроме нее, быть со мной рядом. И Богу это нравится. Понимаете? Потому что Он так создал этот мир. Он сказал, не изменяй. Если бы ему нравилось другое, Он сказал, отпусти его и стань, пожертвуй свою жизнь ради него. Бескорыстно люби его. Бог говорит, ты меня бескорыстно люби. А своего мужика держи рядом. Не позволяй ему гулять. И позори его, если он гуляет не давая ему возможности это делать. Потому что ты знаешь, что ты любишь его корыстно, и это и есть твои возможности по отношению к человеку. Но ты можешь сделать свою любовь к нему бескорыстной, но даже в этом случае тебе придется не позволять ему гулять. Даже если ты знаешь, что ему с кем-то будет лучше, все равно ты должен за запретить ему гулять, потому что так хочет Бог. Потому что Бог создал семью, такую, какую Он создал. И Он это в сердце нам дал чувство, вот так нельзя, это противно, это плохо. А так вот, пожалуйста, люби жену, заботься о ней, целуй ее там, и так далее. Это все можно. Но туда нельзя. Бог так решил. И даже если я так сильно, а такое возможно, в принципе, возможно, так сильно люблю своего близкого человека и бескорыстно, что готов даже ему дать возможность с кем-то другим быть. Или выполнить его желание, чтобы я был с кем-то другим. Такое возможно, да. Но мы не должны эту возможность осуществлять. Был один святой, один в Индии жил, его звали Билва хакур И он как бы прославился тем, что он в молодости очень сильно полюбил, как бога, проститутку. И когда он к ней, ну, фактически рискуя жизнью, в сильный дождь, через гангу перепрыл, там за хвост зацепился, оказался это крокодил, потом... Веревку у ней на заборе увидел, залез по ней, казалось это змея. В Индии в дождь много змей ползает, начинает сразу, не любят флагу. Вот, ну и так далее. То есть это исторические события. То есть он пришел к ней, залез на второй этаж по скользкому там этому балкону. Она, она короче, посмотрела и говорит, если бы ты так к Богу стремился, ты бы стал святым. И он услышал ее слова, представляете? Он сразу все бросил и пошел в святое место. Он решил, что так надо к Богу стремиться, а не к ней. Он услышал, это был первый ее, его наставник. Он услышал и пошел. Но его желание так сильно любить женщину, оно не прошло. У него было сильно, он очень, понимаете, можно кого-то сильно любить. Вот есть люди очень любвеобильные, да, и он сильно-сильно хотел любить. И по дороге он увидел очень красивую девушку, жену очень возвышенного человека. И этот возвышенный человек, он видел судьбу, судьбы людей. И он пошел за этой девушкой, представляете? Он пришел к этому возвышенному человеку, ну как бы с желанием, что ты его освободил от этого желания, ну что, что нибудь с ним сделал, проклял там его или что-нибудь, я не знаю. И говорит, я влюбился в твою жену. Тот говорит, ну нет проблем, можешь с ней уединиться. Не потому что он такой развратник, типа иди там, что хочешь там. У него был знание плана Бога, это особый случай. Он видел этого человека, понимал, и когда он, а жена была верная, она пошла сразу, как муж сказал, так она делала. Не имитируйте это, не надо. Это особый случай, не надо сейчас таким образом поступать. Короче говоря, когда ну, они зашли в эту комнату, она перед ним начала распускать волосы, и он говорил, дай мне заколку твоих волос. И когда он заколку взял, он выколол себе глаза, чтобы больше не смотреть на женщин. И дальше он уже пошел слепым, опять в святое место, дальше пошел. И он плакал по Богу, молился, он начал думать о Боге. И потом говорится, что Господь сам его довел до этого места за ручку. До святого места он его вел просто. Ну не знаю, как это, физически, не физически, никто не знает, но он пришел в святое место, потому что его Бог вел, он говорит, меня кто, -то? он даже не знал, что Бог, он говорит, меня кто-то ведет, я иду так или иначе как бы но ну, никто не вел как бы никто не видел чтобы его кто-то вел Ну то есть идея в чем заключается что вот эта вот огнедышащая лава любви у нас есть есть ее никуда не девать и большинство людей они мечтают чтобы эта лава пошла в отношения с каким-то человеком и поэтому все песни об этом поются, понимаете? Но это и есть наше заблуждение, с которым мы попали в этот мир. И именно это и есть главное заблуждение, которое придется всем развеять. Вот это и есть коренное, ключевое заблуждение, по поводу которого мы здесь родились в этом мире. Потому что мы решили так сильно полюбить человека. Вот и мы мечтаем об этом. И даже если я читаю лекцию, все равно у меня где-то в сердце внутри все равно хочу такой вот чистой любви <смех> к человеку именно. И в этом заключается проблема. Я понимаю, что эта сила настолько большая, что она может разрушить жизнь даже священника, даже духовно развитого человека. Такая большая сила, желание именно чистой любви к человеку. Но священные писания говорят, что даже если ты очень сильно человека полюбишь, все равно между вами отношения будут корыстными, потому что создается семья, дальше люди начинают входить в корыстные отношения, они хотят использовать тело друг друга, они хотят, мужчина хочет наслаждаться женщиной, женщина хочет денег от него и защиту и так далее, это все корыстные желания, хотя начинается все очень чисто и светло, понимаете, само чувство любви очень чистое и светлое, но надо знать, что если я все-таки в своей голове опцию эту не оставил, что я так чисто и светло должен любить только Бога, и с этой опцией я не пошел в отношения, то тогда будет стресс.